Здесь у нас пчаки, ручка которых сделана из натурального рога, с перламутровыми вставками. Это у нас модель, которая называется Карим. Нож выполнен очень качественно. Идеально белые вставки из перламутра. Длина 30 сантиметров, длина лезвия около 18 см. Очень аккуратно сделан. Здесь есть какая-то небольшая потертость, я вижу. Фаворит моего этого обзора, конечно...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 А теперь посмотрим, как же он режет. Это узбекские помидоры. Они очень сочные и очень мягкие. Поэтому для того, чтобы их хорошо порезать Если вы хотите сделать, к примеру, салат шокороб Нужен острый нож Такой, как этот Спасибо за внимание